приветствую вас уважаемые представители знака зодиака телец сейчас мы будем с вами смотреть что будет происходить в ближайшие три недели вашей жизни пока венера будет двигаться по знаку зодиака овен интересен период тем что венера будет находиться практически весь период в соединении будет идти вместе с солнышком, в соединении Солнцем. И сама по себе эта Венера, она, ну, во-первых, она олицетворяет начало, находясь в соединении с Солнцем, олицетворяет начало нового астрологического года, с чем я вас и поздравляю, и заряжает нас всех энергией, новой энергией, какими-то новыми планами, и дает старт очень многим делам. Сама по себе эта Венера несет страстность, желание добиваться своего любой ценой, нежелание ну, тянуть резину, уступать, нежелание откладывать. В общем-то, вы по своей энергии, вы все-таки больше склонны к размеренным действиям, но эта Венера, она может вас торопить, торопить принимать решения. Ну, давайте будем смотреть чуть более подробнее, какие для вас будут, какие для вас будут наиболее задействованные дома. Ну остается все-таки еще первый дом, он еще будет долгое время здесь. Уран. Уран будет находиться в квадратуре к Сатурну. Это для вас одиннадцатый дом, то есть, возможно, какие-то кардинальные изменения в ваших связях с большими коллективами, с дружеским окружением. Возможны некие форс-мажорные ситуации, когда потребуется ваша очень быстрая реакция и необходимость быстро действовать. Также возможна чистка ваших рядов, вашего окружения. Кто-то уйдет и уйдет без, без возврат. Но. Теперь. Также будет задействован второй дом, дом денег. Вот он, он Марс здесь идет, ваш символический. И причем начало периода достаточно такие хорошие, благоприятные аспекты от Сатурна. Начало периода до конца месяца это будет благоприятное время для работы в больших коллективах, для взаимодействия с большими коллективами. Это взаимодействие будет приносить вам очень хорошие финансовые результаты. и также будет содействован еще 12 дом, поскольку для вас Овен это 12 дом, именно здесь будет двигаться Венера, то скорее всего вам может быть интересно либо а заниматься какой-то ну, благотворительной деятельностью, неофициальной деятельностью, и вообще телец благотворительность, благотворительность, ну, они как-то мало между собой сочетаются. Ну, скорее всего, могут быть теневые доходы, могут быть ну, да, неофициальные заработки, могут также возникнуть интересные какие-то любовные связи, основанные на страстях. Какие-то интересные в любом случае вы эти связи афишировать не будете, как минимум по началу. То есть все-таки для вас я бы сказала так, что общая картина, которая чувствует, а финансах все стабильно, а вот в любви какие-то перемены. Ну, давайте смотреть дальше. Что он принесет полнолуние 28 числа? Одно пройдет в весах. Что для вас весы? Весы для вас это раз, два, три, 4, 5, шесть. Дом здоровья и дом работы. Ну, я бы хотела сказать так. Ага, ага, смотрите. Вот как раз полнолуние. Можете не сражаться, с кем-то встретиться. Познакомиться, наверное, скорее всего, раньше. Но здесь идет желание отпустить себя, потворствовать своим слабостям. Вот как-то так. И даже может быть ситуация, когда вы вдруг неожиданно для себя сделаете некоторые крупные траты. Это короткий аспект. У кого-то проиграется, у кого-то нет. Но если проиграется, то именно таким образом. Еще это могут быть вложения в здоровье. Например, в красоту, во внешность. Например, кто-то захочет что-то сделать для себя. Ну и так, чтобы ну, поменьше кто об этом знал. Ну, улучшить себя, свою внешность. Какие-то косметические процедуры. Теперь... С да, 29-30 марта Меркурий соединится с Нептуном, усилится ваше воздействие на взаимодействие с коллективами. Значит, я бы здесь хотела сделать поправочку все-таки. Я говорила, что здесь у вас может кто-то почиститься ваше окружение в коллективах. Но здесь не столько коллективы проигрываются, ну и коллективы в том числе. Я бы хотела сказать, что здесь в течение этого периода может произойти смена вашей сферы деятельности. Угу. Интересно. Можете многие поменять свою сферу деятельности, вообще кардинально, что-то поменять. Причем это будет вынуждено. Это не похоже на увольнение, это похоже, знаете, как на быструю перестройку. Как будто бы для вас меняются какие-то обстоятельства, и вы быстро перестраиваетесь, начинаете действовать по-новому. Это касается каких-то главных ваших целей, главных устремлений. Работа в коллективе, особенно к концу месяца, будет достаточно благоприятной. И у вас получится хорошо манипулировать, ну, знаете, как-то расставлять всех по своим местам управлять вот вот оно слово управлять коллективами после 4 числа меркурий войдет в овен это ваш 12 дом ну и здесь у вас как-то пойдет очень много всего всего скрытого секретики какие-то планы все будет проходить завуалировано будет мало афишироваться и при этом вы будете очень активны в каких-то тайных, таких неофициальных структурах. Какой-то своей тайной неофициальной деятельности. Еще интересный период. 12 апреля произойдет новолуние. Новолуние произойдет тоже в Овне. Ну, Я бы хотела сказать так, что вас ожидает точно что-то новое. Это коснется той сферы деятельности, которую вы не хотите особо сильно светить для окружения. И... Наверное, что ожидает вас подробнее, мы посмотрим все-таки второго. Потому что сами по себе планеты, они дают только знаете, общий фон. фон, А вот деталь, детали, это уже лучше увидеть на втором. Еще важный момент. Необходимость быстро действовать, принимать решения в экстренном порядке, может коснуться тех терцов, которые родились в период с 25 апреля по 5 мая. Ну, будьте начеку, на всякий случай. Лучше перебдеть, чем не добдеть. Итак, как вас будут видеть окружение, союз, как человек, э, не союз, а суд, как человека, который возрождается, что-то меняется в жизни, знаете, как будто бы меняют кожу. То есть вы меняете что-то с вами происходит, возрождаетесь, причем через тяжелую борьбу. Вы добиваетесь своего, стремитесь, добиваете свои цели. Ну, я могу сказать, что вы начинаете так локтями немножко расталкивать окружение. Хорошо, давайте посмотрим, что будет вашей финансовой сфере что ждать представителей знака телец в финансах здесь король жезлов это человек который относится к но ну, может относиться к огненной стихии овен лев или стрелец или же человек очень такой предпринима предприимчивый очень темпераментный быстро действует вот я думаю что или же ваши финансы будут зависеть от него или же вам нужно быть настолько активными быстро действовать или же хорошо войти в партнерство с этим человеком. Ну, по уточнению, здесь рыцарь чаш, да, возможно, предложение. То есть, если предложение поступит от такого человека, то есть смысл соглашаться. Хорошо, давайте спросим, что ожидает вас в доме, в семье. Хотя я вижу, что вас особо сильно эта сфера, ну, как-то не будет волновать, но давайте спросим. Здесь идет десятка жезлов, это указание на то, что возможны конфликтные ситуации, споры. То есть постарайтесь быть тише воды, ниже травы. Как-то, знаете, еще ситуация, когда тяжело, тяжелая ноша, нести тяжело, бросить невозможно. А давайте посмотрим, что вас ожидает в сфере любви, любовных взаимоотношений. Но здесь туз кубков. Да, это кубки? Нет, это пентакли. То есть пентакли, это подарок, это что-то материальное, то есть это выигрыш, удача. Что-то вы получите, то, что вас порадует. Что ожидает вас в сфере работы? Работа, здесь справедливость. Это говорит о том, что для тех, кто... Ну, сколько вы уложите, столько и получите. И для тех, кто занят, ну, на офици занят официальной сферой, деятельности, то это ваше время. Все будет достаточно ровно, спокойно и по справедливости. Что ждать вас Соня карьеры? Карьера, новые, новые начинания. Кстати, возможно, новое предложение, получение очень важных новостей. И это также указание на то, что, может быть, даже кто-то из вас захочет поменять работу. Но если захочет, то да, вот здесь башня. Придется действовать очень быстро, по башне. Ну, как раз вот актуально для тех, кто родился с 25 апреля по 5 мая. Хорошо, и давайте спросим все-таки, что же вас ожидает в вашей завуалированной, скрытой части жизни? Что там у вас будет происходить за событиями. Ну, здесь хм, королева мечей. Некоторая барышня либо одинокая, либо относится к воздушной стихии водолей, весы или близнецы. Ну, с ней возможны некие отношения, связ, партнерство. Хорошо, и совет вам на этот период. Ну, коса 8 пентаклей. Собирать урожай. Сбор урожая. Трудиться и работать. И еще это может быть указание отсечь то, что осталось ну неважным для вас, то, что осталось в прошлом. Ну что ж, я надеюсь, мой прогноз был для вас полезен, интересен. Ставьте свои лайки, комментарии и до встречи в следующем периоде.